Всем привет! С вами Слава Венедиктов и Катя Первова. На этой неделе мы посетили биналь высоких технологий Smit Space. И сейчас мы вам расскажем, что интересного и увлекательного было на этом мероприятии. Мы протестировали многие гаджеты, и некоторые из них перенесли нас в виртуальную реальность мы одевали очки, на ушки, бам, мы уже в виртуальном мире. А если ты жирная корова или 40-летний мужик с пивным брюхом, специально для тебя на Биеннале есть шевеляющие ушки, которые сделают тебя хоть чуточку милее. Одним из организаторов Биеннале был потрясающий Паша Фишман с канала Спутник, и мы взяли у него интервью. Что вы думаете о результатах первого дня Биеннале, высоких технологий, Space Smith? Очень... Понравилось очень тебе человек? Самый приятный впечатление Самые это когда ты понимаешь, что ты что-то делаешь, и людям это понравилось. Ты знаешь, что когда ты смотришь на что-то очень долго, вот да, ты, ты, ты начинаешь терять общую картинку, ты начинаешь видеть какие-то детали, которые для тебя не очень заметны, и ты на них концентрируешься. Когда ты это выпускаешь как бы, людям в интернет, которые на это первый раз, для них это... Fresh контент а они и они его хорошо когда воспринимают. Есть такое чувство, что как бы они тебе говорят, да, все классно и все хорошо получилось. И ты понимаешь, что все то, что до этого ты как бы этом сомневался, это потому что ты слишком много времени смотрел в одну и ту же точку. Следующий вопрос. А вот вы организовывали это все, вы наверняка все эти девайсы, гаджеты испробовали. Да. Какой из девайсов вам понравился больше всех? А, то, что мне здесь понравилось, это стол. А, это, это, конечно, это наверное, уже не для моего возраста. Мне ужасно понравились эти детские книжки, которые ты открываешь, там идет мультик. Мне, мне кажется, что это очень прикольно. и Мне кажется, что а, детские книжки так должны были выглядеть с самого начала. Паша, многие люди смотрят ваш канал не из-за того, что им интересны какие-то новые технологии, яблочные девайсы и так далее, а за вашего крутого акцента, бороды и лайв-видео. Так вот, будете ли вы развивать ваш лайв-контент, то есть снимать повседневные видео, влоги, ваши путешествия? А, да, я очень стараюсь делать. Если честно, я снимаю огромное количество. Я просто не успеваю это все монтировать, поскольку... Как бы я работаю и делаю другие вещи, поэтому у меня всегда приоритет хотя бы выпустить что-то на спутник, а потом а, заниматься остальным. И в какой-то момент, когда проходит какое-то время, я еще все хочу, а, попытаться что-то выпустить, оно становится слишком, мне кажется, уже старым для того, чтобы мне это возвращать. Mm -hmm. То есть обратно и выпускать это в люди. Хотя с лайв-каналом, я думаю, что это может получиться, поскольку там нету как бы нового гаджета, который уже устарел. То есть это все равно интересная история. Я очень стараюсь, я снимаю очень много, я надеюсь, что я начну это все выпускать. Вы являетесь успешным видеоблогером на ютубе. А какие ютуб-каналы смотрите вы? А, я смотрю очень много ютуб-каналов. Если честно, я практически на сегодняшний день не смотрю никакой вообще телевизор, в смысле того, что какие-то телевизионные передачи. Я большинство смотрю ютуб Каналов очень разные в стиле. Все начиная от Vice, который мне нравится как новостной канал, до видео, так или очень нравится Verge, как они снимают. а Мне очень нравится, как делает контент Crash Course, это образовательный, образовательный да, канал, который рассказывает обо всем, начинает истории экономики и так далее. То есть я считаю, что YouTube это то место, где... Ты можешь, если тебя что-то интересует, прийти найти об этом короткий эпизод, понять, если тебя это правда интересует и потом перейти на более э, обширный формат. И YouTube это та система, которую можно научить детей очень многому э, в свободное время. Uh -huh. А что насчет русских ютуберов? Я люблю русский контент, когда он привязан э, к русским Тема. Мне интересно смотреть, что происходит в России. Если говорить о, именно так блогеров, а я смотрю всех, начиная от Дроида, mm -hmm. я люблю. То есть я пытаюсь смотреть примерно всех, потому что мне кажется, что взгляд человека, который живет в России, на технологии совсем другой, а взгляды, которые Чакеры живет за границей. Расскажите, а как вы стали YouTube видеоблогером? А, если честно, когда я начинал это делать, как вы говорили, что люди меня смотрят часть из-за того, что у меня есть акцент. Это как раз то, что я думал, что будет мне мешать делать контент на русском языке. Я когда думал сделать канал, это было в девятом году, в России не было очень много контента на ютубе, и это не было очень популярно, я решил начать делать, но это делать с моей знакомой Оксаной. А она очень хорошо говорит по-русски, я в тот момент говорил не очень хорошо, но и сейчас как бы не очень И я решил для нее писать, мы с ней вместе писали, она это рассказывала, но Оксане это не очень нравилось, поскольку она этим не интересовалась М Мне при этом тоже как бы было не очень интересно, потому что мне приходилось как бы, свои слова 10 раз переписывать для того, чтобы это были другие слова и в какой-то момент мы поняли, что у нас это не получается, мы взяли перерыв, И здесь я решил попробовать все-таки, даже с акцентом сделать. И когда я это сделал, оказалось, что я ошибался насчет всего. И что, оказывается, люди наоборот хотят что-то другое. Одним из хедлайнеров в высоких технологий СМИТ стала реальная модель ховерборда. Аналога знаменитого летающего скейта из фильма «Назад в будущее 2». Надеюсь, вам понравилось наше видео. Всем пока!